что то нифига я в плюсе не оказался, по-моему. Так, узнать здешние цены. Ну-ка, тоже. Давайте-ка посмотрим. А, если взять изделие с кожей, здесь продать в Азак-Кале. Принесет прибыль. В Азак-Кале? А, в Черка... Черкас. Блин, я, видимо, перепутал города. Название. Ну как где у нас Азак Кале? Азак Кале. Азак Кале. Хрен знает где у нас Азак Кале. Тогда давайте еще заедем в Сеч. И поехали в Азак Кале. Я так понимаю. Так. Езжаем. Угу. Изделие из кожи покупаем. Нифига, сколько там, ребята. Просто дофигища. же этих. Ой, сколько железа. Так, я, по-моему, понабрал сильно много, да. Я столько не унесу. А сколько здесь изделий из кожи? А, 200 уже будут стоить. Так. Ну-ка, я за коле. Ну да. В принципе, получается неплохие цены. Так. А железо почем? Нет, железо тут еще меньше будет стоить. Вот порох очень дорогой почему-то в соседних городах. Взять еще специи можно. А, так. Так, средние цены. Получается, за вино средняя цена э, выходит порядка 200, да? Порядка 200. Давайте возьмем. А за железо причем... За железо примерно 250. Угу. Ну все, я взял. Поехали отсюда. Поехали в Черкаск. Порох что-то совсем цена какая-то никчемная. За железо, в принципе, цена повыше, чем в других городах. Как-то, короче, не ахти. Надо ехать в другой город. Надо ехать в Изюмскую крепость, я думаю. Поехали туда. Помутим сейчас. Так, ага. тут еще железо меньше стало стоить. Вино вроде неплохие деньги. Хотя нет, подождите, к вино. Что-то нет. Что-то как-то не ахти. Вот за порох, да. Вот за порох они тут готовы выложить кругленькую сумму. А вот что-то за... Все остальное как-то не очень. Хм. Так, узнать здешние цены давайте-ка. Проверим. Так, купить здесь, продать в Бахчисарая 153 талера принесет. И продать в Вильне принесет вам 117 талеров за штуку. Ха. Вильно. Так, вильно, получается, да? Бахчисарай Вильно. Бахчисарай вильно. Ну, видно очень далеко, по-моему, да? Где вильно? Ну вот, вильно. Ну да, далековато ехать. А вот до Бахчисарая, в принципе, рукой подать. Давайте-ка едем туда. Мне интересно, а почем здесь будет стоить железо? 134. Что-то вообще цены неоправданные какие-то, да? Я смотрю, просто у меня есть такой список, типа средние цены по всему, ну, вот как бы по всей игре. Что-то как-то цены вообще не совпадают с тем, что у меня. Какой список. Ну, в общем, Бахчисарай вот здесь, мы уже к нему подъезжаем. Так, глиняный утварь, тут очень дешевая кстати. И вино тут даже неплохо будет продаваться. Можно взять, продать. Плюс железо. Кстати, тоже неплохие цены. И специи неплохие цены. Короче, тут вот можно все прям сбыть полностью. Так, все разным товаром уже там заполнено. Железо скидываем сюда полностью. Все. Хорошо. Скинули все железо. Я немножко подзаработал. Возьмем еще глиняную утварь, давайте. Так, ну я сейчас уже себя буду покупать просто на все. Узнать здешние цены. Так, железо, бархат, полотно. Ваза коле уже принесет 133 талера. Угу. Не, ну, конечно, железо покупать не буду А вот полотно можно, в принципе Азаккали, да? Азаккали, закале. А ну, азаккали, это да, это вот здесь Понятно А ну-ка, а вот глиняные кувшины В Перекопе продать, почем будет Стоимость Нет, стоимость будет Точно такая же, нулевая, можно сказать Вообще никакая Полотно можно взять, в принципе, тогда. Поехали, Вазак-Кале. Так, сохранюсь. Ну, будем заниматься торговлей. Кстати, неплохое я довольно делал, да? Сами видите, сколько я зарабатываю, прям такие приличные денежки. А вот караван отправлять, ну, это вообще какая-то ерунда получается. Потому что... Потому что просто навсего это очень долго. Надо постоянно следовать, надо постоянно смотреть, чтобы там никто не обворовал. Вау, на утвар сколько здесь стоит. А ну-ка, а в этом сколько будет стоить? А закале? Она, значит, должна еще дороже быть. Ну, да, она дороже, но не сильно, я бы сказал. А полотно? Полотно тут -то тоже, в принципе, неплохие цены. О, краски, да. Краски, вот, хорошая цена. Я уже в плюсе остаюсь. Вообще просто какой-то мастер. Мастер продажи. Мастер продавец. Настоящий барыга. Рожденный барыжить. Ну, полотно можно, наверное, где-то в другом месте попробовать продать. Давайте-ка узнаем цены. Так, купить здесь бархат, продать в Вильно будет уже 235 талеров. Продать в Кракове. Uh -huh. Давайте-ка закупим пеньку Ну и поехали тогда в сторону куда-нибудь туда <coughs> Так, у меня задание же вообще есть Ну, в принципе, задание не так сильно меня торопит Так что можно пока съездить в сторону Вильна Погнали Я сохранюсь еще И погнали Отряд, кстати, у меня три торговли, да, уже у Елисея, но ну, это хорошо, это хорошо. Вот что, правда, будет с этим, с, с моим лекарем, по-моему, я так понял, он появится, если не появится на карте. Ну, то есть, там написано, что вроде как он должен, должно прийти сообщение, что, типа, вот мы его выучили, типа, приезжай, забирай. Но проблема в том, что лекарь может просто взять и исчезнуть, вообще спокойно может исчезнуть. И в чем проблема, я не знаю, люди, по крайней мере, так пишут. Что на самом деле там, я без понятия. Так, пока мы в Киев приезжаем. А, можно здесь что-нибудь закупить, например, порох. Вообще по какой-то просто божеской цене, я смотрю. Так, нет, пеньку, наверное, мы покупать не будем. Да. Так, узнать здешние цены, давайте-ка узнаем. Такс. Такас, такас. Вино в Варшаву. Масло в Львов. Вино в Львов Варшава, да? Львов Варшава. А насчет какого масла-то было написано? Что-то топлю. А, Вильно. Просто масло. Окей, закупаем обычное масло тогда. Блин, все уже забито у меня. Подчастую все забил я своими товарами. Ха -ха. Ладно. Поедем в сторону тогда Варшавы, Львова. Пока что Львов, потому что он наиболее близкий к нам. Едем в Львов. Проезжаем, переодеваемся, проникаем и продаем. Что я здесь продаю? Ну, порох нет явно. Вино, по-моему, да, или что я? продать не такое чувство кого-то пеньку я хотел здесь продать да так продаем пеньку можно что-нибудь закупить было бы тогда в размен на порох куплю у вас еще ну и уезжаем варшава прямо по курсу едем к ней Там еще город, по-моему, был какой-то... Ну ладно, потом узнаем. Так, блин, на меня напали. Юга, стоп! Угу, угу, конечно, цель 2. Оп-оп-оп. Че, не удалось? -е? Так. -с. Блин, чуть не умер я от него. Ну, ладно, это было, в принципе, несложно. Но то, что он урон нанес мне прям очень много как-то. Да, блин, порох тут тоже никчемный вообще. Вино тут неплохо, по-моему, идет. По цене. А, так, что-то я сильно много продал. Порох еще возьмем. Еще возьмем инструментов, кстати. Ну и масло продадим, потому что, по-моему, надо было вообще продать в другом городе. Я что-то проехал мимо. Если не ошибаюсь. Так. -с. Вино еще возьмите. Бархет я повезу дальше, наверное. Только куда именно? Я теперь не знаю, потому что вроде как уже все посетил. А, Вильна надо было еще съездить. Точно, Вильна, Вильна. Припомнил это. Но, правда, Вильна там драка идет, блин. Поэтому опасненько туда уехать. Надо иметь какое-то прикрытие. Хотя, в принципе, они там дерутся. Блин, они дерутся и они нападают на меня. Дерьмо. Так, ну мы будем сражаться до конца. Надо было вообще, кстати, Вагенбург еще поставить. Ну, конечно, да, надо будет перезагрузиться явно. Мы проиграли, потому что это жесть какая-то. Перезагруз неизбежен. Унесено 50 урона. Ну, иди сюда, иди сюда. Ну же. Умрите, сукины дети, умрите. Умрите. Что это? Нагреешь, чувак. Да блин, как меня попали-то? Срань собачья, но ну, это жесть, конечно. Перезагрузиться надо. Ой, -ой там сколько их, много. Чего не хотите драться со шведами, да? Сразу испугались все. Разбежались Так Давай, иди сюда, Богуслав Несвижский Стойте, ты напал на мою деревню Овруч разорил ее, убил людей Ну да, бывало такое, да, да, я знаю Я не хороший человек, все дела Но ты сейчас за это поплатишься За то, что обвинил меня в чем-то нехорошем. Сейчас мы вас всех убьем. Давайте, огонь. Без приказа. Убейте всех. Да, огонь. У него там, я смотрю, довольно много пехоты. Кавалерия совсем чуток. Блин, да они точно попадают, смотрите-ка, блин. Находимся за Вагенбургом, а все равно они попадают в нас. Но у них очень много просто пехоты стрелковой. Примерно такой же численности, наверное, как мой отряд вообще полностью. Да, у них даже там не пехота, а кавалерия, Драгуны стреляют в основном. перный театр, минус конь сейчас будет. Если не вообще полностью минус я. Надо спешиться срочно. Так. Там, кстати, отряд их частично убегает, я смотрю. На тебе, сучара. Идите сюда, супные дети. Ах ты, вот ты. Иди сюда. Все, готовченка. В атаку пехота. Пора контр... атаковать. Так, окей. Отлично Вот и все, поляки, чертовы Шляхтичи, умрите Сукины дети Все, готовченько, добивайте последнего Фух, хорошая работа, парни Мы победили Я как и ожидал, мы смогли одержать победу Конечно, князь этот Сбежал Но мы победили Так, я еду в Вильна, наконец-таки, он в погоне за мной, ну-ка иди сюда, я сохранюсь еще раз. <с <с так, нет, убежал, этот уже убегает от меня, но в общем-то проникаю в город, давайте-ка. Пока что с королем Яном Казимиром я не готов воевать, это явно, меня он разбивает просто навсего. Так, ну я еще наберу тогда, давайте-ка, стрелков, на рыночную площадь еще схожу. Продам наконец бархат, который я с собой таскаю. Блин, полотно что-то как-то не особо продается, я смотрю. Да. Ну, ржавые сабли вот это все можно продать, кроме инструментов. Инструменты я оставлю. Порох еще, блин. -мо, сколько он тут. Сколько всего у вас, ребята? Так, ну, я лошадок думаю, тоже продам. они пока мне не пригодятся. Мне надо просто больше места в инвентаре сделать. Так. Ну и барха, давайте здесь тоже продадим. Все, уходим. Так, осторожничать будем, а то, блин, что-то я боюсь прям всех этих господ, которые здесь гоняют периодически. Так, короля мы больше не увидим, наверное, да? Да, он уехал, наверное, куда-то. А, нет. Персик, мне такое... Твое имя знакомо. А, чего? Чего? Хирург на прокат, отлично, не подведи меня. Что? Я что-то не понял, я ж вроде хотел уйти просто. Я задание хочу посмотреть. Хирург на прокат. своего опытного хирурга Сарабуна к воеводе Ян Замойскому. Это что за приколы вообще какие-то? Но Сарабуна сейчас у меня с собой нету все равно. Какая мне разница? Сарабуна у меня там, понимаете ли, обучается. Мудр, премудростям своего дела. Я тем временем еще в кабак сейчас загляну. Хочу набрать сейчас как можно больше людей. Как можно людей больше набрать. Плюс продать здесь порох, кстати. Очень даже можно продать здесь его по приличной цене. Правда, полотно, к сожалению, не получится продать, да и инструменты тоже. Так, лошадьми еще торговец есть. Вот тебе пороху накидал я. Лови. Так. Так, и любым товаром остался продавец. Растительное масло. Вот растительное масло, оно, в принципе, везде, наверное, по одной и той же цене продается, да? Да. Как и инструменты. Вот, давайте узнаем здешние цены. Так, здешние цены. Если купить здесь инструменты, можно продать в Риге. Растительное масло в Бахчисарайе. Рига, Бахчисарай. Рига где у нас? А, Рига, Рига, Рига. Угу. Так, ладно, въезжаем. Рига, Бахчисарай. Ну, погнали, я сначала в Ригу, думаю, поедем. Да, уж прям жесткие сражения какие-то прошли у нас с Польшей. Я думал, на самом деле, можно даже и с королем повоевать, но нет, это плохое было. Плохая была попытка, плохая была идея. Ну, а я пока уже почти доехал до Риги, можно заняться продажей. Только чего, я уже не помню. А, инструмент понятно. Можно было бы и не спрашивать, наверное. Так, ладно, заплати сколько есть Тут тоже давай-ка заплати сколько есть Полотно Полотно, кстати, не знаю Вот порох что-то вообще нифига он здесь не продается Вот полотно давайте-ка я кину А или подождите-ка я зашел не к тому торговцу Полотно здесь есть Ой, здесь что-то всего дофига а, Знаем здешние цены Так если купить растительное масло, можно продать там очень неплохо. В Львове за 72. Инструменты можно у вас за кали, оказывается, теперь еще больше купить. очень продать. А Вильная рыба за 74 пойдет. Давайте растительное масло, значит, куплю. Куплю еще и глиняную утварь. Львов-Бахчисарай. Львов-Бахчисарай. Так. И рыбку съел, и на это съел. Хорошо. Львов-Бахчисарай, а за калем мне надо туда ехать. Так, это получается нас куда? Львов, вот он. А Бахчисарай, ну понятно, где находится, даже можно и не искать.